всем привет это первый подпольный антигламурный клапан с князью в грязи я слава вещи на улице происходит осень ненавижу эту пору скоро зима и еще больше которую я ненавижу и мне от этого плохо а почему плохо потому что смирения нет. не могу смириться с тем что пришла очень скоро будет зима нам Многим людям не хватает смирения в этой жизни, мне уж точно. Песня об этом называется «Смирись». Погнали. Ти по сердцу, как бритвой по горлу, как сованный правдой, зарытый в сугроб. Танцующий пальцы на игольных осколках, очень нежно, но быстро погружаешься в Ва-а-а-адиосные речи и правителей мира, как звуковое сопровождение в ад набирают силу и стреляют. В спину Оголяют народу свой розовый зад, как на на горло. Это слово свобода в зарешоченных окнах. Потухшая свечка, словно пуля в висок Тебе стреляют в спину, тебе плюют в лицо Тебя голодом морят, тебя зовут под лицом Тебя выносят, как мусор, если хочешь, то злись А если хочешь стать сильным Безусловные люди это слабые люди, они не могут смириться, им гордость не даст, им гораздо проще злиться на речи, чем положить на них огромный пласт. Эти люди боятся, что о них скажут, эти люди в системе и борются с ней, они ходят по краю в постоянном страхе, ведь трудно бороться с тем, кто сильней. Но у системы есть минус большой и весомый, у всего есть начало и у всего есть предел, и если не слушать законов системы, то ты уже вне системы. Свободный чел, как напускник на горло, Это слово свобода, за решоченных окна, видно солнце, кусок, каждый вечер в неволе на диванах и кресла, как подухшая свечка, словно пуля в висок, как напульсник на горло, Это слово свобода за зарешоченных окна видно небо, глоток, каждый вечер. В Как мусор. Ну, если хочешь, то злись А если хочешь знать истину. песня желаю вам научиться смиряться в нужный момент в нужный период нашей жизни и себе тоже желаю все о чем я здесь говорю это касаемо меня но раз меня одного касаемо значит есть люди которых это тоже касается я никого ни к чему не хочу научить я просто констатирую факты и пою по этому факту песню. То, что у меня в голове накипело, наболело, застоялось и выползло на бумагу. Вот. Всем привет, это первый подпольный антигламурный клап из Князи в грязи. Я слава вещи. Всего вам наилучшего. Целую в ухо.